И начнем мы как всегда из завтрака и сегодня это будут сырники. Для этого вам понадобится творог 250 грамм, также мука, манка, одно яйцо и сахар. Высыпаем творог в объемную посуду. Добавляем яйцо, плюс 1 столовая ложка сахара и две ложки муки и хорошенько размешиваем. У вас должна получиться вот такая масса. В отдельную тарелку насыпаем манку. Далее смазываем сковороду маслом. Перед тем, как лепить сырники, обязательно смочите руки водой. Далее я делаю вот такой формы сырники и обмакиваю их в манке. Они получаются потом очень хрустящие с корочкой и жарите на медленном огне. Вот такие красавцы у меня получились. Их можно подавать с любым джемом, сметаной или медом. Как вам угодно. Мне приятного аппетита, а вам хорошего просмотра. Я не знаю, видно вам на видео или нет, но я очень красная. И за последних, наверное, месяцев 5, это первый раз я села за руль велика. И можно сказать, нагрузка такая хорошенькая. Но я не сдаюсь сейчас поеду дальше есть в лесу очень красивая велосипедная дорожка так первая остановка это база отдыха она от нас недалеко находится ну пешком примерно минут 30 на велике я доехала за 14 минут там внизу озеро и стоят такие маленькие домики под съем можно шашлыки жарить вокруг сосновый лес и также есть вот магазинчики маленькие, этот закрыт еще там кафешка ну в принципе все очень классно удобно все рядом иногда круто вот так выехать одной поездить погулять и сейчас я вообще вот на гамаке катаюсь так сказать велик стоит и здесь он стоит, мужчина рыбку ловит, я, конечно, не знаю, на каких озерах запрещено, на каких можно, но сидит, ловит себе спокойно и ничего такого здесь нету, сейчас покажу. А еще я заметила, что мне даже и фильтр не нужен, у меня и так веснушек, много солнышко появилось и мне этого хватает. Некоторые ставят такой фильтр. Смотрите, здесь как круто! Здесь летом очень много людей отдыхает, озеро очень огромное, велик поставила. Ну а там дальше, кстати, идет велосипедная дорожка, я потом поеду туда. И тут же есть маленькие домики вокруг. И на той стороне, кстати, есть дорога, мы в прошлом году ходили гуляли. Там сплошной лес, там очень классно, мы грибы собирали, ягоды, тоже все очень классно. Свежий воздух, птички поют. Я вот выехала через этот туннель, но мы всегда ходили дальше по этой велосипедной дорожке. Но здесь начали строить дальше дорогу. То есть в будущем будет туда дальше в лес велосипедная дорожка. И для тех, кто просто ходит пешком гулять. Здесь еще иногда можно встретить вот лавочки. Видите? Ну, чтобы человек мог, если, например, тяжело ехать, остановиться, отдохнуть, водички попить. Смотрите, как здесь круто. Итак, ребята, сейчас мы находимся в очень классном и интересном месте. Как вы видите, на заднем фоне очень много фонариков разных. Это место находится в маленьком поселке Лапино. У нас выдался выходной, и мы решили сюда проехаться и посмотреть. И здесь находится недалеко фабрика металла, называется Art металл, и они изготовляют эти фонари, поэтому здесь сделали такой маленький сквер. И фонари здесь все абсолютно разные, как по форме, так и по высоте. Также все зависит от металла, темный, светлый, и лампы разные. То есть все очень красиво и классно. Для съемок очень крутая локация для фотографов, поэтому обязательно приезжайте, фотографируйтесь, и эмоции будут у вас просто зашкаливать. Конечно, территория небольшая, но все же есть на что посмотреть. Ребята, всем привет! Сегодня у нас суббота и я хочу с вами поделиться очень вкусным рецептом шашлыка. Когда я мариную шашлык, я стараюсь использовать именно этот рецепт. Мне очень он нравится и мясо получается сочное и вкусное. Поэтому, кому интересно, берите ручки, листочки и записывайте. Итак, первым делом я замариновала мясо в минералке и луке. Лук я порезала кольцами. Минералку берете обычную газированную обязательно. Она смягчит ваше мясо и... Получилось у нас 3 килограмма на 6 человек. Сейчас покажу, какие приправы я буду добавлять для шашлыка. И для шашлыка нам понадобится розмарин, мускатный орех и я взяла приправу именно для мяса, для каркопки то есть ошейка и все это я смешаю также добавлю чуть-чуть сольки чуть-чуть лимончика и еще должен шашлык постоять около часа-двух часов в минералке, кстати, шашлык должен замачиваться также час-два, не больше если он будет дольше стоять то он будет у вас жесткий. Поэтому на 2 часа мы маринуем мясо в минералке. Дальше сливаем минералку и добавляем наши приправы. После этого еще мясо стоит 2 часика. И вуаля, вы можете готовить и жарить свой шашлык. У нас получилось такое мясо приправленное. Я уже слила воду, заправила приправами мясо. И также не забывайте о том, что мускатного ореха и розмарина много не добавляйте, то есть чуть-чуть, где-то третью часть пачечки, а сама приправа к мясу вы можете высыпать всю пачку. Обязательно делитесь рецептами своего шашлыка, пишите в комментариях под видео. Мне будет интересно почитать, также будет интересно почитать тем людям, которые смотрят это видео. Может быть кто-то для себя возьмет какой-то рецепт и с ваших комментариев.